Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА представила идею единого проездного ИАТА Travel Pass, который объединит разрозненные попытки отдельных стран по въезду и безопасным путешествиям. Интерфакс приводит слова гендиректора ИАТА Александра Дежуньяка. Сегодня границы заперты на два замка. Тестирование – это первый ключ к тому, чтобы позволить международные поездки без карантинных мер. Второй ключ это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для безопасного управления, обмена и проверки тестовых данных, соответствующих удостоверениям личности путешественников согласно требованиям пограничного контроля. Это работа Иато Трел ПАС. Конец цитаты. Испытания произнова намечены на конец этого года. Полноценный запуск на первый квартал 2021 года. Предполагается, что Travel Pass будет управлять и проверять поток необходимой информации о тестировании или вакцинах между государственными авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками. Таким образом, необходимость в изоляции, самоизоляции или карантинных мерах типа обсерватора полностью отпадает. Благо, именно ИАТА располагает наиболее обширной базой по всем нюансам, связанным с пересечением границ. Это касается виз, паспортов и иных требований. Теперь к ним добавится еще одна опция. База данных тематик доступна бесплатно на сайте организации, ссылку вы найдете в описании к видео. Не забывайте поставить лайк или подписаться на канал, чтобы не упустить ничего важного из мира путешествий.